Всем привет мои хорошие приветствую вас на моем канале давно не виделись и я сегодня обязательно расскажу вам почему так долго я не появлялась там да? Сразу хочу предупредить, что на моем канале, когда я рассказываю про тему близнецов, я не ухожу в какие-то такие эзотерические понятия, я рассказываю о том, как это проявляется в жизни. Да? Почему я это делаю? Потому что очень-очень много людей приходит, очень много обращаются с вопросом, вот не складывается, вот такая ситуация. вот. Ну, знаете, если переходить на очень, если вам интересно вот именно понимать с эзотерической точки зрения на таком, на более высоком уровне, то тогда вы можете посмотреть другие видео, их очень много, и там, конечно, все это объясняется. Я же рассказываю всегда любые темы, будь это кармические отношения, будь это родственные отношения, но ну, так сложилось в моей жизни, что я прошла многие виды отношений, и вот даже когда задумывалась, почему же это происходит в моей жизни, да, потому что я думаю, что девочки со мной согласятся, и в основном все мы хотим как то один раз замуж и прожить долго и счастливо с одним партнером, но, к сожалению, не всегда это получается, и вопросом этим я задавалась и обращалась к разным э, коллегам своим, специалистам, и выяснила, что вот такой план души у меня, да, душа выбрала, душа зрелая, душа, которая давно уже, много-много раз воплощалась, и сейчас у нее такой вот план именно по самой прочувствовать все виды отношений, как это происходит. И я никогда не рассказываю и не работаю с теми темами, которые сама не знаю лично, сама не проходила, ну и вот все эти отношения, они были для того, чтобы быть полезны другим людям. Да, может быть, такая хорошая такая оговорочка, да, может быть, скажут, конечно, но это так я уже отступление немножечко юмористическое, да, но я могу сказать, что да, так оно и есть, потому что любая тема, которая рассматривается мной и на консультациях и на канале, когда я что то записываю, это то, что я сама пережила. Для чего это делаю? Для того, чтобы люди могли понять, как это происходит в жизни. Еще раз повторяюсь, да. Так вот, смотрите, почему я пропала на какой-то период времени? А потому что, потому что появился мой близнец, те из вас, кто смотрел мои видео до этого, вы можете посмотреть там историю, я не буду ее сегодня рассказывать, конечно же, но те, кто смотрел те видео и те, кто смотрит меня сегодня, вы увидите колоссальную разницу, да, и в чем это заключается. Я говорила вам, да, что еще немножечко так зайду туда, что до появления моего близнеца в моей жизни, вернее, до моего узнавания моего близнеца, да, то есть это а так-то в моей жизни уже лет 30 существует этот человек, да, я была в основном только в учебе, в работе, то есть был такой какой-то период в моей жизни, когда я вот именно этому поспособствовал очень сильно еще мой предблизнец, об этом тоже у меня есть видео, можете посмотреть, да. Я начала, ну, как-то, знаете, когда вот ты уходишь, особенно ты, когда работаешь дома, да, то есть у тебя с утра до вечера либо обучение, либо работа, то немножечко мы, бывает, себя запускаем. И вот при появлении моего близнеца стали, стали происходить вот эти вот изменения, когда ничего человек мне не говорил плохого, но превратил меня в более хорошую, так сказать, более красивую. Потому что, вы знаете, самое интересное, что... Я хочу чтобы вы поняли одну простую вещь близнецы они появляются не для создания семьи не для того чтобы мы с вами там ну вот обыкновенно мы все ждем как ну вот я влюбилась вот он появился какая какое-то такое чувство непонятное что происходит в моей жизни почему я не могу эм, с ним создать семью и так далее и так далее, там убегает догоняю и так далее это все я проходила все это знаю все это есть в моих видео но я сделала для себя такой простой вывод, что близнец, близнец нам дается для того, чтобы мы росли. И вот благодаря моему близнецу я стала преображаться внешне. Это, ну, это первый, один из таких, вот, будем говорить, пунктов, когда а, давно хотела заняться своей голливудской улыбкой, но не было то времени, то возможности, то чего-то еще. И вы знаете, этот человек меня сподвиг на... Ну, то есть он ничего не говорил. Единственное, что вот буквально недавно, я об этом скажу чуть позже, он мне сказал, «Ты такая молодец». Просто ты такая молодец, что ты пошла на такой подвиг, и ты вот так вот себя вообще ну, преобразила, да, то есть ты стала еще лучше, ты была всегда для меня богиней, а стала еще более богиней, так сказать, да, и вот моя... Голливудская улыбка, чему я безумно рада, конечно, я поменяла цвет волос, я поменяла еще много чего, я еще скинула 10 килограмм, я вам хочу сказать, да, и э, это только если брать внешние какие-то моменты, а что произошло дальше, ведь я же развивалась, правильно, то есть весь этот период времени, на протяжении всего этого времени произошло тоже много интересных событий. И э, помимо того, что я работала с огромным количеством э, людей, которые либо подозревают, что они близнецовые пламена, либо они действительно близнецовые пламена, я занималась именно изучением их матрицы. И я выявила несколько программ, которые действительно показывают о том, что человек, э, да, может быть в этих отношениях именно в близнецовых. Но у кого-то мы рассмотрели и выяснили, что это родственные отношения, а не близнецовые, да, потому что они очень сильно похожи. И об этом я запишу одно видео, потому что что у меня ну, в арсенале есть история, которая показывает кардинальную такую вот разницу а, близнеца и родственной души. Я вам обязательно запишу это видео, расскажу, пишите в комментариях, если вам это интересно, следующее видео сделаю обязательно это видео. И э, я запишу. Я получила огромное количество историй, обалденных от настоящих таких знаете, близнецов. Э, одно запишу как интервью. Это просто потрясающая девушка, она сама огромная. Ну, специалист, эзотерик и, ну, уникальная девчонка, и у нее близнец очень известный человек. Конечно, мы не будем говорить, кто это, потому что его знает каждый из тех, кто сейчас смотрит на меня, но мы сделаем это видео обязательно. Я сейчас нахожусь в Батуми, вот собираюсь ехать в Звелиси, и мы там это все сделаем. Еще одна у меня есть потрясающая история, но я ее буду, скорее всего, записывать уже не как интервью, а просто вот она, она у меня пойдет, вот я буду рассказывать сама, может быть, голосом, может, какой-то такой интересный, подумал, как это сделать, там потрясающая история, просто вот, ну, безумно, люди 10 лет, ну, уже даже 11, они общаются, ну, ну там, это книга, это книга, и там девушка излагает очень красиво, тоже обязательно вот такие вот истории буду записывать, чтобы вы понимали, как это может происходить в жизни, да. И, э, мои хорошие, просто я хочу, чтобы вы знали, что, э, ну, не переживайте, да, поймите один простой момент. У меня есть девчонки, которые находятся в таких вот, знаете, их вытаскивают постоянно из этих вот состояний, когда э, человек не выходит на связь, когда человека ты любишь, когда мы уже процентов убедились, что да, это близнец, потому что, ну, вы знаете, у человека колоссальные изменения происходят, да, когда человек меняется, когда у человека именно происходит рост какой-то вот э, другой совершенно, происходит рост в его развитии. Ну да, я, мы говорим про девушек. Я вам хочу сказать, знаете, вот, если что касается моего э, близнеца, а, он появлялся за этот период времени буквально ненадолго, и вот был такой момент, я вообще тоже скажу, может вам будет кому-то полезна эта информация, вы знаете в один прекрасный день он мне объявляется он любовь моя любимая, как это обычно, да, кто смотрел мои ролики, знаете как он ко мне обращается, куда ты пропала, я говорю, я никуда не пропадала, я здесь, но, естественно, после его появления у меня сразу был такой взрыв в моей работе, это всегда происходит такое, да, когда начинает поток так, людей приходить э, с разными запросами, и он мне говорит, ты знаешь, я влюбился. Я говорю, да ты что? Я вам не буду врать, что я там прям была так рада безумно, что, ой, там мой близнец влюбился. Нет. Но, вы знаете, вот эта вот проработка, когда я понимала, что он мне дан для другого, для другого, не для вот этих вот семейных отношений, да, а для моего роста, для моего саморазвития, это очень непросто понять, но когда вот я работаю с девчонками, они очень четко это все у них укладывается, и они спокойно дальше идут и развиваются в этой теме, и они уже не переживают так сильно так болезненно, как это... Ну, было раньше, да. Потому что всегда очень сложно самой разобраться, когда есть человек, который тебе может хоть как-то подсказать, это уже, конечно же, ну, круто очень. Поэтому э, приглашаю на консультацию, если кому-то нужна помощь, пожалуйста, пишите в WhatsApp и в Telegram и записывайтесь на консультацию, конечно, пообщаемся. Так вот, э, я его благословила, но вы знаете, я вот я прям почувствовала, я ему говорю, слушай, ну там вот точно у тебя ничего не получится. Вот, и, ну, я подумала, какая я злая женщина, да? Но потом я просто поняла, просто почувствовала, ну так оно и сложилось, и вы знаете, вот э, что в его жизни стало происходить, я же тоже наблюдаю, хотя мы же не можем так прям заглянуть туда, что же там у нашего близнеца-то происходит, но я вижу, что у него тоже пошел такой рост, он э, прислушивается к каким-то таким моим словам, и когда... Тут недавно, вот опять-таки была такая крайняя встреча наша, ну, мы общаемся иногда по переписке, либо по видео. Опять сбежал, прибежал, вот, и там вот с этой сценой, не буду там в эту любовную тему уходить в его, но вы знаете, такую фразу он мне сказал, которая вот просто меня вообще шокировала. Он говорит, ты понимаешь, ты единственная, кого я люблю всю свою жизнь. Я люблю тебя 100 лет, я люблю тебя 200 лет, я люблю тебя 700 лет, я люблю тебя тысяч лет. представляете я была в таком шоке несмотря на то, что я занимаюсь всей этой темой человек который абсолютно далек от духовной темы мне говорит такие вещи. поэтому ну и вы знаете после опять-таки очередного его появления у меня как раз таки была я записывала там видео я говорила какие изменения пошли именно в моей работе после его появления, и вот опять после этого разговора у меня было все это время, я думала, что-то мне надо дальше идти изучать. И пришла очень классная тема, которой я сейчас буду заниматься. То есть, что я хочу вам сказать, мои дорогие, ну, постарайтесь, когда вот, ну, понять, что это объединяются близнецы, насколько я все-таки вот изучаю эту тему, понимаю, когда оба очень высоко духовно развиты, оба идут вот к этой вот теме, да, очень вот прям... Сильно развиваются, будем так говорить, не будем уходить там во все вибрационные темы, да, но эм, если этого не происходит, но ну, возьмите для себя вот эту вот ситуацию, которая вам дает пользу, с пользу возьмите с этих отношений, пожалуйста, возьмите пользу, начинайте самореализовываться, начинайте изучать себя, изучая, изучая эту тему, вы к чему-то придете, вы себе раскроете, вы найдете свой путь, потому что близнец, он как толчок такой дается нам для очень больших дел, для того, чтобы мы с вами могли помогать другим людям. И э, призывайте родную душу к себе в отношения. Я так сделала. когда я поняла, что и для себя сделала вывод, что близнец, он не для семейных отношений, будем так говорить, да. Я сделала, что я стала просто призывать свою родную душу, э, и она появилась. Но о ней я расскажу уже в следующем видео. Поэтому, мои хорошие, я э, благодарна, что вы на моем канале. Я надеюсь, что формат, в котором я рассказываю э, об этой теме, вам интересен. Если не интересен, то просто не смотрите. А, а если интересен, подписывайтесь на мой канал. Приходите на консультации, пообщаемся с удовольствием. С вами со всеми пообщаюсь. К сожалению, времени не так много. Не могу сказать вам, что просто поболтаем. Но... Э, Разберемся, матрица нам в помощь. Я выявила несколько программ. Возможно, какая-то из этих программ есть у вас. Все, а на сегодня. Пока-пока.